Let's get started.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 Песок мой на дно Время смеяться, но что-то не очень смешно Время грешить, но как будто совсем не грешно Все как всегда, и мне нравится это кино Солнце и в в глаза Время мечтать, так откуда ж скатилась слеза? Хочется быть, так зачем же скатилась слеза? Солнце лезет, режет глаза. Небо, сколько закатов осталось. Сердце, сколько мне боль. Беги, урожай, соберет мрачный жмец Рядься беги, урожай, лишь Странные мысли толпятся, когда ты не спишь. Тени на стены святою водой окропишь Странная жизнь. Локтями стучится стекло. Все как всегда, а мне нравится это кино. Нравится мне непонятных иллюзий окрас. Мелом цветным я раскрашу забота тарантаз. Хочу жизни в профиль, идеалом Ван Фас. Звезды смотрите, завидуйте здесь и сейчас. Небо мне ведь нужна только малость. Сколько ботинок стопталось Как бы веревка не веся Найдется конец Прячься, беги, урожай Соберет мрачный жнец Тело Сколько мне боли осталось, сердце мне ведь нужна, только малость, сколько веревки.